Здарова! Ну, как ты? Как ты уже наверняка понял, зимнее обновление наконец-таки вышло на Барвиху РП. Всю Барвиху наконец-то укутала снегом, вовсю дует метель и на дорогах нашего города все больше и больше ДТП. Ну а что же добавили разработчики помимо снега? Полный список всех доработок и изменений в данном обновлении мы с тобой обсудим в этом видеоролике. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие тебе достаточно быть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 пятницу на распродаже автомобиля один мой подписчик алекс карпаччо решил подарить мне жигу данная жига как оказалось далеко не является стоковой семеркой здесь уже присутствуют прикольные обвесы дорогущие диски цветные фары тонировка на лобовом и заднем стекле огромный спойлер а самое главное винил ведь винила на барвихе довольно таки дорогое удовольствие и на данной семерке установлен Full первый стейдж конечно же это не пятый стейдж но честно говоря купив данную семерку всего-навсего за 1000 рублей это просто подарок судьбы огромное спасибо алексу Карпачу моему подписчику за такой подарок честно говоря как только добавили зимние обновления на дорогах начала происходить лютая ваканалия сейчас можно сказать дрифтят абсолютно все автомобили существующие на проекте ведь все они на летней резине и чтобы все это дело легко исправить нам с тобой нужно первым делом отправить свою тачку в шиномонтаж шиномонтажка расположена в городе мурино между банком и автосалоном приехав туда всего лишь за 15 тысяч рублей мы с тобой можем переобуться на зимнюю резину и после чего управление твоим транспортным средством кардинально изменится тебе станет намного легче управлять твоей тачкой ну а для любителей дрифта было добавлено две дрифт зоны первая дрифт зона это конкретно змейка у красной поляны всем знакомая извилистая дорога по которой в принципе и летом довольно непросто ездить въехав в данную зону в общем чате, у тебя сразу появится строка что вы въехали в зону повышенной опасности ваш транспорт стал менее управляемым и как ты уже понял в данной зоне тебя не спасет даже зимняя резина но так как данная зона является проезжей частью для всех остальных людей которые в основном катаются на красную поляну или поиграть в казино я не советую здесь тебе терять время и как-то мешать этим людям лучше отправиться сразу во вторую огромную дрифт зону конкретно на место пруда для рыбалки ведь данный пруд наконец-таки за и теперь здесь у нас конкретно отведенная зона для всех любителей дрифта. Особенно здесь красиво в вечернее время, да в принципе как и на всей Барвихе в целом, безумно красиво зимой, конкретно в вечернее и в ночное время, ведь по всему городу загораются фонари, новогодние гирлянды, падает снег, дует метель, и все это несомненно подчеркивает зимнюю теплую ламповую атмосферу Барвихи РП. Кстати, данную метель, конкретно падение снега, именно его интенсивность ты с легкостью можешь у себя отрегулировать в настройках клиента. Здесь ты можешь его сделать меньше или больше или вообще отключить, если он тебе как-то мешает. Это все то, что касается конкретно атмосферной части данного обновления. Ну а помимо всего вышеперечисленного, разработчики Baruicher P также в своей официальной группе ВКонтакте опубликовали пост со списком ряда изменений и доработок проекта, которые были проведены в данном обновлении помимо всего того что я тебе уже показал ранее также были добавлены новогодние елки и музыка рядом с ними тайм цикл был изменен на более приближенный к реальному, то есть теперь во время своей игры ты будешь замечать как плавно меняется освещение в зависимости от времени также теперь при выходе из семьи автомобили автоматически возвращаются его владельцу то есть если ты когда-то закидывал тачку в чью-то семью и тебя потом из нее кикнули или ты вышел из нее по собственному желанию твой автомобиль сразу вернется в твой автопарк. Авто, которые были получены с помощью промокода, больше не смогут заехать на авторынок. Автомобиль, полученный с помощью промо, теперь пропадает при выходе из него, как самокат. То есть, теперь если ты вышел из тачки, которую тебе дали на время за промокод, она просто-напросто выгрузится с сервера, и чтобы снова ее загрузить, тебе придется вводить команду слэшка Ну и также все игроки на автомобилях, полученных на время за данные промокоды, теперь не смогут заезжать на боурынок, тем самым не будут мешать другим игрокам. Капц Михайловки был убран. На Рублевке были исправлены дома, которые были без зеленой зоны. Добавлены зеленые зоны на территории особняков семьи в Красной Поляне. Повысили лимит снятия с общака до 400 тысяч. Раньше было 200 тысяч, что тоже теперь довольно неплохо. Добавили возможность класть комплекты в общак Фомы. Честно говоря, я даже не знал, что у нас не было такой возможности. Увеличили лимит патронов на разгрузку в общак до одной тысячи. Я думаю, это довольно неплохое изменение, но еще стоило бы пересмотреть добавление аптечек в данные общак. Потому что на данный момент добавлять по три аптечки каждый раз в общак это довольно-таки сложно. Появилась возможность ограничить ранг возможности закинуть авто в автопарк семьи. Тоже довольно неплохо, потому что мне, например, как лидеру семьи часто мешают новички, которые кидают все подряд в наш семейный автопарк. Фикс полученные экспы в пасхалках. Судя по всему, я так понял, разработчики просто-напросто увеличили количество получаемых экспы, которые мы находим в различных пасхалках проекта. Увеличена зеленая зона у Сбербанка и альфа банка сделано это судя по всему для того чтобы у данных банков было меньше дм но ну и на этом к сожалению пока что список всех нововведений и доработок заканчивается как я тебе уже говорил ранее это не глобальное масштабное новогоднее обновление это лишь проходящая зимняя обнова нам полностью изменили атмосферу на нашем маппинге теперь у нас с тобой зима ну а что касается той самой глобальной новогодней обновы в которой нас уже будет ожидать наверняка какой-нибудь новый Новогодний ивент, различные новогодние квесты с соответствующими подарками и призами. Обо всем об этом мы с тобой будем говорить уже в следующих видео. Как тебе в целом зимнее обновление? Что тебе понравилось, а что не понравилось? Обязательно напиши мне об этом в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк.